Сегодня я буду делать оранжату, которую подают в ресторанах, в кафе. Вкусный такой апельсиновый газированный напиток. Я буду делать двойную порцию. Мне понадобится таких 5 средних апельсин и полтора лимона. Они очень большие, я возьму только полтора лимона. Итак, сначала мне это надо все промыть, а потом все залить кипятком. Включаю чайник. Вот я помыла и хочу отрезать пока лишние штучки, попочки в лимонах. И такую поврежденную шкурку апельсина хочу тоже отрезать. Вот эти вот штучки тоже отрежу. И буду заливать кипятком. Смотрите, друзья, отрезала такое где сильно много было кожуры, я это поотрезала. Теперь а, я хочу еще на кубики порезать. Мне нужно делать быстрее. Так. Гости на пороге, поэтому мне нужно ускориться. И я решила, что порежу их кубиками сейчас. Залью в этой тазе кипятком все. Нам еще понадобится для этого сахар. Примерно стакан а может меньше и естественно газированная вода такая я взяла сильно газированную воду вот и сейчас поэтапно вам покажу пока режу все на кубики и так смотрите друзья сколько мне получилось Беру сахар, у меня примерно здесь стакан на всю эту историю. Полтора лимона, четыре апельсина. Один я оставлю, еще дольками порежу, и будет он плавать в лимонаде, в оранжате. Итак, это все дело я засыпаю сахаром. Это очень удобно одной рукой делать. То, есть высыпаю, есть сахар. и заливаю эту всю красоту кипятком чтобы она покрыла все нам так хорошо сейчас я ложечка перетрамбую и оставляю это все на полчаса Сейчас мы вот эту пюрешечку возьмем, процедим сюда. Зальем минеральной водой. И вот эти кусочки тоже сюда закинем. Так. Вот что получилось с этим блендером. Вот пока что получилось. Это все тоже кипяточком залью. Вот столько жидкостей. У нас вот такая история получилась уже в кувшине. А вот эту жидкость я сейчас добавлю Вот вот эту бутылку с газированной водой. Сейчас мы это все сделаем красиво. Все лучше сделать здесь. Направляю сюда. Угу. фокус, фокус. Смотрите, какой фонтан красивый получился. Так, окей. По чуть-чуть еще. Так. И у нас оранж получился. Итак, ребята, что у нас получилось? Вот кувшин здесь. Еще есть жмых. Сейчас кипятком еще залью. И Таня да. дегустирует. Да. Вкусно, да. А да. похоже на те, которые в ресторане там в кафе подают этот оранжату? Я никогда не пила. У тебя на день рождения была аранжат? но да, да, да, очень. Нет, лучше, чем у меня на день рождения. Да? Ну супер, можно делать. А мне что, нужно какой-то миксер по помощнее?